В магазине брали да что у стоит дешево и практически всегда обрабатывается ну, в данном случае у меня спирт это нажимается в зависимости от того какую рану вы обрабатываете есть широкая рана или есть на широкая рана если вы обрабатываете какое-то тепло, или если вы просто снимаете аккуратно кору, защищаете гамус. Я покажу в каждом случае, как это выглядит. Как это использовать. Вот. Всегда обрабатываете спиртиком. То есть сейчас оно все обработано, оно все чистое. При переходе на следующее дерево это обязательно. Почему? А, к примеру, вы не знаете, что здесь. Если здесь бактерия или нет, вы обработали, перешли на другое дерево. На другом дереве этой бактерии или какого-то грибкового не было. Так вы не определите, потому что в составе камеди может присутствовать все что угодно. В составе сока даже просто в чистой рамке без камеди течения тоже может присутствовать все что угодно. Поэтому, чтобы не заразить и разносить заразу дальше, обязательно. Чем обычная губка, обычная э, э, э, э, э, ваточка, как, какая-то ткань маленькая, эта, да? Трамочерия. это может быть не спирт, это я для вот, ну, ребята называл вашим э, сотрудникам э, что это может быть то есть вам выдадут после берете его и обрабатываете каждую буквально 2 2 2 3 4 протерочки с обеих сторон дверей, вот дверей. Дверей. если нет даже можно сделать если дан закончилось все срочно вам можно перейти на другое дерево побрызгали э, да. э, э, этим же раствором Будет, после этого затерли, но ну, это крайний вариант, он тоже предотвращает от гибковых рассматриваем рану два она зарастет если мы ее будем обрабатывать то, допустим сейчас я обработаю потом весной и в конце следующего года она полностью затянется <плес> снимаете кору рядом вот этот нож снимать кору да это, это нет это это сейчас мне так удобно сделать чтобы добраться до холестной части, до живой. Вот это вот зелененькое, это все уже живое. Поэтому, как минимум, чтобы было меньше порезов, но стараться до зеленого. Время это занимает, вот на обработку такую, занимает приблизительно 5-7 минут. Снимается серая. Рядом. Здесь оно не больное, здесь вот есть серое, а бывает такое, что там прям камень. Мы дойдем до этого. ножичком вот так вот пройтись значит смотрите вот видите вот остается кора да для того чтобы оно было чистенький вид для того чтобы э, и вот, и сучка... да, дезинфицировать ножик надо потом да, да обязательно да, пропать обязательно ты тогда еще не пришлось каждому порог Теперь, смотрите, вот приблизительно я очистил рану, немножко не дочистил еще, снизу немножко нет возможности подобраться. Теперь я вот здесь делаю насечки, для того, чтобы колесная часть при новой ране, она всегда не... Это делается только на чистых ранах там где гниение там допустим какое-то да там этого делать не надо там где вот калюс образуется это по сути когда заплывает корой уже там на второй год и так далее вот делается небольшие вот такие насечки для чего это нужно Камби выделяет кислоту которая сравнить дитя раусину который заживляет то есть новый, новый, новый камби начинает зарастать быстрее. Поэтому делается несколько таких насечек. Таким растворчиком обрызнули, мочалочкой, тряпочкой, чем-то вот так вот прошли. А Такая тряпочка можно можно это медный купорос, а, то есть можно, это да? медный купорос, конечно. Да, то есть спирт и так далее. Тряпочка пропитана. этим можно, конечно, повторно использовать. Ждем. Немножко подсохло. Еще раз. То есть, такие 2-3 обработки. Сейчас оно стекает. Ну, да быстро высыхает. А, в случае как с этим... А, а вот... Это, это, это, это, <связывая> это окулировочные <связывая> садовые, да, все правильно. Ага. Еще раз обращаю внимание, что это заживающая рана. Да, это не рана, которая там с, с, с кучей камеди там и, и так далее. Без рака, без ничего. Это один ведран. Это один ведрант, да. И в каждом случае у вас будет э, свой приготовленный или готов, в общем, готовый э, раствор, который вы будете обрабатывать. заместки там для того чтобы взять хорошо в связи с тем что у меня бальзамчик уже готовый шпаклёвочка. да шпаклевочка при том таким образом чтобы она зашла вот в те места где мы обрабатывали толстым слоем не надо нет никакого смысла очень жидкий, не подсохший. немножко неудобно. И самое главное, что вокруг раны, да, вокруг раны, это тоже должно быть обработано. Вообще все что шкрябали, да, все И вокруг. Особенно это касается. А, вот этот кусочек, это, видимо, подсохший. касается чего? Особенно это касается там, где больные раны. То есть не здоровые, а больные раны. Это, это обязательно. Там нужно намазывать до сантиметра двух То есть, задача закрыть все это дело для того, чтобы новая инфекция не смогла пробраться к ране. 5-7 минут в районе этого. Но если просто окатыш у тебя в руках, то окатышам легче работать, имеется в виду другой, другим видом.